всем привет на моем канале сегодня приготовлю новогоднее безе у меня готова швейцарская меренга ссылочку на ее приготовление оставлю под видео в описании на пергаменте я сделала себе меточки рисуночки где у меня что будет располагаться примерно и сначала буду использовать белую меренгу не окрашенную поместила в кондитерский мешок Отсаживаю ножки. Я буду использовать насадки, закрытые, открытые звездочки. Они разного размера, такие, которые поменьше. Вот эта насадка открытая. Вот это имеет номер 22. То есть такие средние, средние и маленькие. Любая подойдет. С помощью белой меренги отсаживаю крышу. Значит, я подготовила еще три цвета и буду отсаживать домики. Возьму открытая звезда, насадку. Меренгу окрасила в вот такой нежно-зеленый цвет. Всю оставшуюся меренгу поместила в мешок. У меня пошла вся меренга значит, на 200 грамм белка. Соответственно, в два раза больше сахара. Я отправляю сушиться в духовку примерно 1,5-2 часа. И потом по окончании сушки дорисую недостающие мордашки. Прошло 2,5 часа. У меня безы высохла. Я уже подрисовала с помощью кисточки гелевых красителей, глазки. И носик у снеговиков щечки я оценила кандурином мордашка, без завелок, и елочка, и покажу домик. Вот такое безе получилось у меня в итоге. Очень классные снеговички. Оно яркое такое, красочное, по-новогоднему, праздничное. Хранится такое безе 14 суток. Можно упаковывать, комбинировать наборы. Как в коробочке, так и в пакетике подарочные. Так что, кому идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии. С наступающим Новым Годом! Хорошего настроения! Будьте здоровы! Пока-пока!